Всем привет на моем канале! Сегодня видео не стандартное, не про сладкое дело, а про защиту. Сегодня буду шить маски, потому что обошла несколько аптек и масок просто нет. Не только масок, но и антисептиков никаких, обеззараживающих средств, вообще ничего нет. Единственное, что я нарыла, это настойку календулы купила. Здесь содержание спирта этанола 67%. Запах специфичный, но, блин, куда деться, раз ничего нет. В поликлинике стоят дозаторы с антисептиком где можете обработать руки. но ну, стремновато, конечно. Я вот в детскую ездила. А, Стремно. Так, напряжение такое в транспорте. Я ехала в маршрутке назад. Я уже с поликлиники шла пешком. Хоть это и заняло там больше получаса. Но я выходила из маршрутки. И мне как-то было немножко не по себе. И вот такие... Здесь у меня маски разного размера, поэтому то, что я буду дальше озвучивать, в принципе, вы можете померять размер маски самостоятельно. Вот эти у меня детские, сейчас немножко пробегусь про плюсы-минусы, они очень как бы, удобные, классные, если она немножко топырится, просто поджать вот здесь вот резиночку, вот так сделать меньше. Ну, блин, это все понятно, так? Здесь вот эту маску я делала с выточками, то есть чтобы к носику хорошо прилегала, я делала сверху две выточки вот так, чтобы было вокруг носика и э, снизу. Единственный минус, вы сюда фильтр как бы не вставите, потому что вот эти застроченные штучки мешают. Поэтому фильтр можно вложить прямо вот в эту часть, приклеив на двухсторонний скотч, либо просто вложить, она никуда не двинется. А так очень просто, нужны только ткани прямоугольные выкройки. Вот. Вот, в принципе, все. Ну что ж, предлагаю посмотреть, кому интересно. Оставайтесь со мной. Так, не пугайтесь, это кукла моя. Я сейчас покажу, как сделать индивидуальный замер, так, чтобы вы могли индивидуально на каждого пошить, и не подгоняя там, допустим, ничего. Потому что те размеры, которые дают, не всегда они соответствуют размеру вашего лица. Поэтому шейте на свое лицо. Где-то вот от ушка немножко, пару сантиметров, один-два, отступить через носик. И с этой стороны такая же меточка. Вот у меня получается 15 сантиметров. То есть ширина вашей маски должна быть в готовом виде быть 15 сантиметров. Плюс пару сантиметров на припуске. Получается всего 17. То есть вот здесь будет шовчик. И высоту маска какая должна быть. Вот переносицы вот здесь. Смотрите, высоту сами регулируйте. И до практически шеи. Вот получается здесь 8 сантиметров. Плюс по сантиметру, либо по пол сантиметра на припуске. Это где-то ну, вот, 8-9 сантиметров. Все. Здесь у меня ткань с постельного белья. Хлопчато-бумажная. Значит, ее размер 35 на 23. Это я сделаю взрослый такой вариант. И маленький вариант для детей. Чуть-чуть поуже. Это 20. И на такую же длину, 35. И вот эти еще немножко меньше, так как у меня разно возрастные дети. Так, вот это вообще у меня коротенькое. 28 на 20. Ну, а эти 30 на 20. Что я делаю? Я складываю пополам. Примерно отмечаю, где у меня серединка. Так. 10. 10. И в каждую сторону по 4 сантиметра. Сейчас мне необходимо застрочить до метки. Вот этот центр оставить открытым. И дальше вот здесь, в этой части, застрочить. этот шов сделать посередине примерно и разутюжить теперь мне необходима резиночка я ее купила в магазине который у меня тут недалеко мы в город уже давно не ездим на транспорте мы не ездим 16 сантиметров Таких я возьму две и вставляю вовнутрь, прокладываю строчку на 0,5. Выворачиваю на лицевую сторону и теперь необходимо сделать защипы примерно на сантиметр. И делаю строчку примерно на 0,5 с двух сторон. Вот такая маска получилась со вкладышем. Туда можно марлю вложить несколько слоев. И сейчас покажу, как она на ребенке сидит. Надеюсь, это видео вам пригодится, чтобы каким-то образом себя обезопасить при выходе на улицу, в магазин, в аптеку. Вот такие маски. Я вам желаю всего самого доброго и не болейте. Пока-пока.